Нам никто не платит получку-копейку. Дерете, хуй знает, за что ЖКО было. Никакой работы с них не было. Мы должны заплатить на суд. Подарить. А вы-то свою работу выполняете. Вы только деньги получаете и грабите народ. По трупам идете. Все. еще не все. много скажу. То, то есть все есть продал... у меня нет задолженности. Все претензии вы... к президенту. А почему у меня нет задолженности? Я сижу без воды. Да? Почему да, я чужу? А самый главный, а главный компании, вы оплачиваете? А мы оплачиваем. А на лаху нам не нужна, провальная компания. Государственная единая система должна вырабатывать. А кто-то вы боры... сказал, что отопления тоже не будет. У нас земля. Воры вы, воры натуральным образом, трубоеды. Вот, вот, вот это запишите, пожалуйста. Запишите, пожалуйста, что трубоеды да, да. натуральным образом входите по трупам. Мне что сказать президенту, что в жизни? Хуё... Обращусь, у вас сколько зарплаты будет? Давайте, пожалуйста. Я вам этот фрагмент не буду давать. У вас зарплата 50 тысяч, а у нас 5 тысяч. Поддержит, будет на стороне народа. Зарплата тысяч у людей. Вам не стыдно сказать президенту, что народ деньги не получает толком? А вы пришли, нам было активно. Вам нужен этот был скандал? Хотите показать, что вы работаете? Нет. В советское время звонишь, говорит, полком, через пять минут приезжают и делают. А это третий год, каждый год уже одна комиссия. В советское время вас простреляли. Платили все. Платили все. И там деньги давали. А сейчас не даете народу деньги? Вы на задней мальмаркой катаете. Дед Вел великое Отечественной его говорит, я их на танках сухой давил. А вы на помоечных машинах, вам с везут машины, вы катаете. А народу платить не хочу. Как ебаться, так ноги руками. Вам пока не подставить, вы да ничего не вы делаете. Не да. стыда не... ну правда, ну не стыда. Не... Что, человек, да надоела уже вот пенсии. это все. Отдать 5, Мне 5, положено 5, на пенсию идти, а меня, блядь, пенсия охуярит. Законы пишут, народ зновят, а туда не говорят. Боятся президенту сказать, боятся... друг. Мы 27 среднее получаем. Где 27 среднее-то? Я могу питать где? Собие ребенка, 3 тысячи зарплата? Одни годы, одни я, я, я насколько а, а, ну, понимаю, вы... в моем лице вы... вы... начальник руководящий, сюда пришли выслушать вот это все. Вы пришли это выслушать. вы свою работу не выполняете, Олег Геннадьевич, ты не богем Вы сегодня живете, завтра у Олег Геннадьевич, не будем, где сейчас? — Вы куда придете? То есть тут э, проблема. он в Ну, это же не надо провоцировать народный скандал. Ну, провоцировать народный продаж, на скандал. Это нормальная. же вообще не выносили. Вы как разу депутаты. Разу. Да. депутаты не работают. Все подписывают Я не делаю на праве. Я не Я общаюсь. делаю Вы праве. Да. Да я на Я не делаю на праве. Я не делаю на Я Собрать. Если вот сотрудник э, прокуратуры а, стоит и прячется, у него вот бабушка, что, что 60 здесь тысяч делать? Минимум, я вообще нахуй, не понимаю. Не при исполнении, ничего. 4,5 за квартиру, жить, да что, будешь кормить? Какие претензии? Какие претензии? Вода горячая должна быть. Я оплачиваю. У меня оплачено то, что по лозу. Муниципальная Хорошо. квартира должна быть с горячей водой. Где у меня горячая вода? То есть вы все оплатили? Все оплачено. Да. Все оплачено. Можешь пойти посмотреть. И у меня тут все оплачено. Да. Где у меня горячая и вода? Меня Мы можем платить на вашу сумму. Вот, вот, вот здесь стоит, это, у всех оплачено. Вот это, все, вот это все люди, которые оплатили? Да, да. Все, все платят. Тут пенсионер и я работаю. У нас на доме 22 тысячи долга. Это не охуенная сумма. Вот нас написан список. Вот, сказал, что вот что у, нас ну, у нас подъезд, список вот там квартиры, 22 тысячи, что, военная сумма? А вы с народа как деньги берете, рассказываете жителю, прихожу к Карпушкину. Почему бегут текущий капитальный ремонт? Он мне объясняет. Такого закона нет. Я вам объясняю вашу политику. Такого закона нет. Захожу в ЖКО. Люда, почему берете текущий капитальный ремонт? Я пришла к Карпушке. Он сказал, нет закона. А он мне объясняет. Устно передал. Берите с народа все хотите. Вы сами говорите в глаза. Захожу в ЖКО. Я за кого плачу? За соседа. Я почему должна за соседа-то платить? Все на это пишете. Вы, не мы. Мы там деньги это не печатаем. Не надо революцию. 2017 на нам уже а хочется взять автоматы блядь, и правда стрелять на, ну не хочется войны, надо мирно что-то делать ну действительно, это уже настоебало каждый вот, день ругаться Вот представитель э, политической в какой партии Я КПРФ. КПРФ. Я тоже к а, Очередной митинг, пожалуйста. А зачем нужны эти... А зачем митинги? митинги? Мы к вам лично придем скандалы? в кабинет. Мы зачем вам мы нам... повесили на администрацию. Мы победы. И еще спокойно, раз, придем к вам. И ругать никто не будет. Наверное, хуже были. Баннеры повесили. Да. Ну, не надо, мы что, дебилы, не деньги не умеем тратить? А... Мы что, не умеем беды, платить? Народ, Я родилась над в советское мед. время, Это, это вы паразитируете плату. над бедными народами. У вас, у, вас народами. Да? у вас не боги, Богин Олег Геннадьевич, за... да? главы города. Зарплата... Да? Зарплата 60 А зачем нам объяснять, чтобы вас кормить-то, блядь? Зарплата 60 тысяч, он на миллионов. Вы катаетесь на машинах, а вы, блядь, на не можем. 17,50 буквально два года назад зарплаты перекредительный... 5 тысяч, поживи ты на 5 тысяч. брал. Вы сейчас про что говорите? Я про небогина говорю. А я говорю про отопление, про горячую воду ну. на боровой. А, а вы еще используете это в политических целях. Вот а, а вы проблемы не вы решаете. Не вы решите проблему, не, чтобы я не, не было решите. проблемы. Проблемы уговорить людей, чтобы они поняли, достучаться до них. А что нас поняли? А ты нам за заплатишь? Вот мы за вам исключили, чтобы нам позволить. А почему здесь такой высокий а тариф? Выгодили. Они выше платбард. Ну вот ТДМ, жалко, давайте. А за тебе Платите, платить всего? Давай мне деньги, я заплачу сейчас. Вы вот не разбираетесь с этим. Вы с этим конкретно разбираетесь, вы сейчас заявляете. Высокий тариф. Вы, да, разбирались, да. разбирались вы, смотрели. Насколько выше? Чего выше? На, на, Советским тарифом 15 города. рублей выше, и столько тысяч, как вы куню снесете. Вы требываетесь, стоите, вы ебываетесь. По-русски говоря, матом нахуй. Заебло ваша политика ебаная. Жить хочется народу, нахуй, не доводить до революции. Точно возьмем автоматы и пос... На оборонке хуярим, блядь. Оборонку ебашим на вытянутую руку, блядь. Ваши жопы сохранять. Какая вам разница, где работают? На земле Бурмашина. За 15, за 5, за 7 тысяч, нахуй. В морозе, в холоде. А ты в кабинете сидишь, хуй, по столу стучишь и зарплату дать не можешь народу. Ну а как больше говорить-то? Уже как нельзя -то. Так не доводите до этого, я сидела дома, никого не трогала. Пришли попить, чего? Пизда, деньги не печатают, штанг печатают, мне не дали. Я правду это не ругань, это правда в глаза. Это правда, вы света голодного не поймете. Вам не хватает на новую машину, а мне не хватает сыну а трусы купить, блядь. Разница охуенная. Это эмоции, это не ругань, это эмоции. Это правда в глаза. Нормальная настоящая. Я его еще не подстрелила в тихушку, блядь. И не собираюсь это, А в глаза сказала? Ой, а это что вы состояние, думаете? состояние, до ну, которого довели... Ну, а как я правду говорю, не доводите до греха. Куда Богу молитесь, а за хуй пизду держите, чтобы не отвалил. Правда, глаза остыдно слушают. Я, я не, не хожу к тебе. ну а как так? ты не заматеришься-то? А? Ну так, ребенок а вот, маленький, грудной. А что нет, что если что 4 года, живем на 3 года, 3 3 сказал. вода года, 4 минуты продолжается. 3 года, 3 года, года продолжает. каждый кожи год инвалид. день. Вот как ребенка мыть, инвалида? Ты-то мытый, умытый, наелся, мясо жевал. А я кашу нахуй. А я работаю. А ты в кабинете сидишь. Где твоя работа? Где у меня горячая вода? Где горячая вода? Сидишь там мясо, чужое занимаешься Место. Не свое, деньгами купили, блядь, и все. А понимать в этой политике вы ничего не понимаете. А чем заниматься? Чем вот скажите, вот где работать Я не вижу твоей исполненной Полу работы. Полгорода тоже так же за горячую воду не платят. Это процентов. Почему там не отключают тогда? Почему у нас больной а? почему, а? почему у нас только отключают воду? За Это я написала лично. только подписи подъезжать, вот только бумажки. бюрократы, блядь, в советское время такой бюрократии и дебилизма не было. А они себе взяли на новые Коммунисты, блядь, бывшие! Фашистские подстилки, блядь. Ты да там руками не машет, то оторву. Хитражок. А не боитесь, что ее кто-то поколотит. Кому-то надает, в углу поймает и поколотят. Вот тебе громогласово, блядь, ебанушка в колотушке. народ на войну, на революцию. 2017-й на 1917-й Тогда бомбили. Молодежь сидит и говорит, а нам надо их бомбить, этих стариков. Надоели их не иномары, и все. Они нас бомбили, не давали нам жить. В армии пацаны служат, что едят. В каких сапогах ходят. Не стыдно всем? Кстати. И армия, сейчас платная. А чё не надо-то? Чё оплата? не надо? У меня ну, сын ну, в армии ну, служил нас, в десанте. Вот 7 тысяч отдавали за форму. Крови за форму 7 тысяч. тысяч. Где то у нас Тогда армия видела в советское время? за Тогда форму отдавали. Нет, Афганец сидит было. и говорит, фотографии. а у меня не фотографии. было такой армии в Советской Союзе. Две тысячи, там три фотографии. Вышли. Фотографии там да, вам дорогая цена нет, не укупишь. В армию конфеты, конфеты нет, посылали. Нет, Сейчас нет, маленько, нет, кормить чуть-чуть стали. Все платно. Там и все платно нет, в армии. Нет, в детском нет, садике нет, платно. Нет, платно. Нет, Вы дайте нам деньги по заплате. Вы нам денег не даете, чтобы вас не поколотили. Платите нам. Нам не платят ни хера. Дадут три рубля. 10 готов и шкур содрать. Нахером нам это нужно, вот туда-сюда ходить -то? Мы на ебанушек-то тоже не похожи, скандал. Нужно менять власть. Так власть Единость. мы ее не выбирали. Я вот коммунист, да я всегда за коммунистов голосую голос. Так вы правильно, никто не ходил на выборы, нам поэтому ее и выбрали. Почему? Я всю жизнь скажу, за коммунистов голосую. Вот. А у нас как голосуют? Так а я Вот, единая я, Россия, я, я... коробочки дали. Угу. Люди за коробочки побежали, да, потому да. что у них дома штанов нету. Коробочку поесть в чем-то надо, блядь. А я за коробочку никогда голосовать не буду, я не ебанушку голосовать за коробочку-то. Ты что, ёбнутая, что ли? Может быть грубо скажут, но правильно. Ну я по-русски говорю. Вы же знаете, вот как делают, ну, как, как голосуют. Жириновский приехал, бля, город бишь, привез путонки, каждому пачку сигарет дал поменяем. Каждый бабе, под два мужика. Одну одну возьмешь, сигарет каждый бабе по два мужика. Ты в детку возрёшь, каждый бабе по два мужика-то. свои паспортные дары, я отдаю. Человек называет и всё, вы считаете, что проголосовал. Президент ебанутый нахуй, в трусах, бля, в бассейне купается. Смотрите, я как живу в 9 утра, на работу хожу на. Ну нихуя себе, а народу деньги-то печатаешь ты. Не мы же печатаем, У как-то дай нам по станку, мы деньги будем печатать. Мы что, не работаем, я. На оборонном заводе работаю, завод развалили. Ну раз пошла политика, дайте народу да неустойку. Ма, Сократите этот завод, немножко что-то сделайте. Люди хотя бы не будут воевать. Правильно? Правильно. Сиприбурмаш нужный. Нужный? нужный? Так платите, я сижу на работе, 7, 8, 10 тысяч, руки опухшие. Станки обжигают, все, все дело обжить. В 110 м, 110 -м? Автоматы, станки раньше я работали. Один станок. Станки в автомате работали раньше. Какие? А сейчас что делаем задел. Да что? я вот так просто я разговариваю, на когда вот так мало. Сейчас реконстру... и прибор реконстру... начал зар... реконструировать. Ты что, реконструишь? А зарплаты-то мне не реконструировался. Зарплату-то уже... я есть хочу. Я хочу обуваться, одеваться. Сейчас мне хочется ребенку подарок купить и себе конфет купить. И колбасы натуральные с мясом поить. Государство печатает деньги Дайте народу нормальную зарплату Жить бы в советское время Хоть жилье бесплатно давало, Сейчас жилья нигде не передаст Снос идет, не расширение Никаких условий жизни Хуже, чем в К9 заселили Сын приехал с Петербурга, кашляет Сидит две недели дома Аллергическое идет, ни нету толку что это такое? За дебели. Пошла я дождь, пошла. У меня там сынок дома, скоро уедет опять в Петербург. Я в дом. Ну ладно, ладно.